Она, она, она видит, видит профессионалов, условных, да, ну, разъебаев. Разъебаев, но профессионалов. Ну, я разъебаю, но профессионал да, да, да, да, да, да, да. я понял тебя. Эй, вот, так же, как и я, блядь, у уебище, ну, блядь. профессионал. К сожалению, так, так это работает.